Гражданская инициатива «Стоп-фашизм» направила обращение в мэрию города Владимира с призывом снести постамент гитлеровского преступника Горигина Нжде на кладбище Владимирского централа. В России набирает силы антифашистское движение, направленное на борьбу с героизацией пособников фашизма в Российской Федерации и странах СНГ. Созданная с этой целью гражданская инициатива «Стоп-фашизм» обратила внимание на проводимую армянской диаспорой России. Ежегодные мероприятия памяти Нджде у его номинальной могилы во Владимире. Как отмечают представители гражданской инициативы, к могильной плите несколько раз в году съезжаются активисты молодежных организаций из Армении и армянской диаспоры России, превратившие это место в культовый центр по пропаганде образа Нджде и его идей. Эта тема стала предметом обсуждений круглого стола, проведенного в прошедшую пятницу на площадке «Росболт» в онлайн-режиме с участием первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, члена Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, а также членов гражданской инициативы «Стоп-фашизм». В связи с этим члены гражданской инициативы «Стоп-фашизм». Председатель Комиссии по развитию межнациональных связей Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Галли Монастырёва, председатель Владимирского регионального отделения Изборского клуба Дмитрий Сагал, отметили, что в порядке гражданской инициативы подняли перед мэрией и Владимирской области вопрос о сносе пустой могилы нацистского приспешника. осужденный советским судом за военные преступления Нжде отбывал длительный срок во Владимирском централе, где и умер в 1955 году. В 1980-е годы группа армянских националистов тайно перевезла содержимое Владимирской могилы в Советскую Армению, а после распада СССР останки Нжде были расчленены и захоронены в разных местах Армении. Сегодня в Ереване на государственном уровне создан культ Нжде, а официальная идеология — оценивает период сотрудничества НЖДЕ с фашистами, как логическое продолжение его так называемой борьбы за независимость Армении. В центре Еревана установлен памятник НЖДЕ, помпезно открытый, с участием руководства страны. Дело все в том, что как раз я хотела сказать, что получается мы на собственной земле, здесь мы в Москве зарешаем Дмитрию Быкову писать книгу про Власова, да, и она выходит и продает то, о чем вы говорите в магазинах, да, и молодежь ее читает. В Владимире у нас а, находится могила. А пособника Гитлера Георгина джен И, собственно говоря, то есть самое обидное и самое страшное то, что происходит, то что, конечно, армянская молодежь собирается на этой могиле. И то есть речь идет о том, что они не говорят о том, что этот человек был пособником фашизма, а пытаются из него сделать героя, который боролся за независимость Армении. И, ну, в общем, то есть мы должны говорить о том, что этого не может быть на нашей земле. То есть если они считают его своим героем, безусловно, тем более, что они его останки забрали, его захоронили теперь в Армении и ставят ему памятники, но у нас этого не должно быть. И та молодежь, которая у нас живет в нашей стране, она, понимаете, есть, этого не должно происходить, потому что тем самым получается, что мы просто растаптываем всю память наших поэтков. И я вам ответственно заявляю, что внимание к тем акциям, которые проходят на могиле вот этого пособника Гитлера, НЖД. Значит, я, кстати сказать, не знал, кто это такой даже. До тех пор, пока не приехал в город Армавир, который так исторически сложилось, считается некой столицей значит, Армении на территории России. Ну, это такой миф. Значит, так вот оказалось, что там установлена была доска Геригину Жде после того, как на храме армянском, значит, после того, как был установлен памятник в самой Армении. Понятно, что не вся Армения поддерживает это значит, увековечение памяти вот этого фашистского посолка. И То, что касается конкретно мероприятий вот по Владимиру, которые по городу Владимиру на кладбище значит, большое внимание это событие привлекает у гражданского общества города Владимира и Владимирской области. Поэтому оно не будет пропущено просто так. Соответственно, все желающие, так сказать, восстанавливать память наследников фашизма в нашей стране, как это, кстати, было в Армавире, когда мы пришли к храму с казаками, там оказалось сразу организовался ремонт, и эта табличка была закрыта. То есть, как бы все все понимают, что в России это не Армения. В Армении они смогли это сделать в России, увековечить память. Так же, как с доской Менергеима открыли и тут же ее закрыли. В обращении отмечается, что в России отношение к НЖД не изменилось. Так, в докладе МИД Российской Федерации, в трудах, изданных Минобороны Российской Федерации и ФСБ, Четко показана фашистская сущность идеологии цегокронизма, сотрудничество НЖД с Третьим рейхом и его преступления на территории СССР. Россия не Армения, заявил в ходе круглого стола один из инициаторов обращения в мэрию Владимира, Дмитрий Сагал, отметив, что одной из основных целей данной акции является привлечение внимания широкой общественности к неприемлемости уравнения истинных героев и палачей Великой Отечественной войны.